Дорогие друзья, всем Манкульт, привет! А знаете, кто это? А это Андрей Павликов, он это... же Хитман, математик МГУ. Вот, и это наш короткий коллаб, так. во время которого мы будем по очереди решать задачи из замечательной, очень такой содержательной латвийской 70-й математической олимпиады. Угу. Вот так. Значит, это что называется «не прошло и года». Не прошло. По-моему, не прошло. Нет, нет, нет, -не, не -не, точно нет. Летом нас просили. Да, нет. потому что нас спросили в районе лета или весной. Нет, по-моему, Но, в общем, года не прошло. А, у меня много подписчиков из, ну, как бы, некой большой окрестности. Я это называю русским миром, без всякой претензии на какие-либо танки, естественно. Просто люди, которые говорят по-русски. И понимают. И понимают, да. И их очень много и в Прибалтике, и на Украине, естественно, Беларуси. Я считаю всех наших подписчиков... Из-за рубежа, такими же нашими родными людьми, как и тех, с кем я каждый день общаюсь. Вот. Так что с большим удовольствием, вот все эти документы мы рассматриваем. Время mm -hmm. от времени нам очень интересные вещи шлют. И вот Латвийская mm -hmm. 70-му олимпиада. 70 70 70 Тот же парень прислал и их не ЕГЭ, но ЕГЭ настолько просто тривиален, даже по сравнению с нашим, что мы его решили. Ну, как бы, даже скучно не сказать, там, вот. не... да, там нечего делать, там полностью скучно. Mm -hmm. А вот Олимпиада интересная. Yeah. И будем мы разбирать. По очереди? По очереди, то да. Получается, я сейчас... что нечетные вот. задачи я разбираю? Да, четные, отчетные. то есть вторую четвертую. Первую, третью, пятую разберет Андрей, угу. а вторую и четвертую разберу я. Что вот хорошо. так что давай. Давай. Итак, начинаем. <как> Задача номер один. Первый, десятый и 2020 член геометрической прогрессии является натуральным числом. <как> Обязательно ли и 2019 член прогрессии является натуральным числом? Но здесь условие надо понимать так. Верно ли, что в любой прогрессии вот 2019 член является натуральным числом. Понятно, что такие прогрессии есть. Например, можно взять сессионарную все единички. И 2019 член будет натуральным числом. Да. Но, может быть, не во всякой прогрессии такой. Поэтому давайте разбираться. Итак, первый, это значит B1, 10, B10 и 2020. А вот эти числа натуральные. Значит, что я Какой-то N я возьму? Да? А значит здесь что такое будет? Здесь будет n умножить на q в девятый. Безусловно. И это натуральное число. Да. Yeah. А значит q в девятый, в свою очередь, само натуральное число. Так? Ah, верно? Неправильно. Неправильно. Совершенно верно. Потому что, например, может здесь быть дробь. Дробь может быть, скажем, там, The мы, скажем там, ну какая-нибудь oh. дробь, а здесь Натуральное число, которое вдруг уничтожает. Ну, конечно, ну, например, здесь 9, 4, 10, здесь 6, да. да вот это? Неверно. <клышко> неверно. И, это, кстати, хорошо. На этом мы будем играть. Соответственно, здесь n умножить на q в а, 2019. Это, конечно, тоже натуральное число. И то, что нас интересует в 2019, это будет n умножить на q в 2018. Да. И вот если вдруг окажется, что вот это иррациональное число, так это ровно то, что нам нужно. Тем самым сразу опровергаем, что это обязательно натурально. Да. Ну, например, один из вариантов. Mm -hmm. да, То есть это совсем просто. То есть, может быть, и с можно что-то придумать, но мне кажется, что и рационально будет быстрее. Тогда я что говорю? вот здесь я, я думаю вообще, 9, что с не получится. Ну, я не знаю, можно попробовать. Как знаменатель не Посмотри, а Вот здесь девятка, вот здесь 2019, оба числа делится на 3. Да, да, да. То есть, ну понятно, по сумме цифры я это быстро определил. 2 плюс плюс 1 конечно, плюс 9 конечно. это 12, кратно 3. А значит, можно сказать так, давайте возьмем Q в 3, а это какое-то хорошее число, натуральное, например. например, 2. Да, то есть почему бы нет. Тогда получаем, что Q – это как раз корень из двух. И тогда посмотрим, что такое 2018. 2018 – это получается 2016 плюс 2, так? Да. а тогда Q в 2018 будет равно Q в 2016, вот это 2 в какой-то степени, да. умножить на Q в квадрат. То есть это будет. Ну давайте я напишу 2 в какой степени. Ну понятно, что здесь надо поделить на 3. А3. Я вот так вот тогда напишу. Чтобы не считать, что в этом необходимости нет. У на такой квадрат. Такой а квадрат это корень кубический из 4. Все, а вот это иррациональное число. Ну, если ответ нет. Да, не во всем да, да, да, да, да. Но ну, можно привести там n равно единице, дальше поехали. Ну да, да. Кругаля, любой ну практически. Ну, фигачи, фигачи, да. ну для единичку возьмем. Да, но ну, я, я могу дать дополнительный пункт. Все-таки я почти уверен, что если знаменатель рациональный, mm -hmm. то не получится ничего. Mm -hmm. То не получится придумать. Не получится придумать. Замесли будет накапливаться. Mm -hmm. То есть тут суть именно в том, что это mm -hmm. настоящее иррациональное число. Mm -hmm. Ну, это я вангую, но кажется я должен буду быть прав. Да, подписчики решают. Да, поставит, подписчики а, решают. Да. Конечно, да. да. Вот. Отлично. Отлично. А да. я решаю задача номер два, но прежде я садру с доски. За не надо материал. А я Важно. пока ее сформулирую, да? Ну, Или мы эту часть вырежем? Это вырежем. А, ага. Ну, смысл. Ну да. А, ну это вы же сами вырежьте, да? Да. То есть, ну, я какой интерес, смотреть, как я с доски стираю. Я скрим вел, шестичасовой тогда. Меня спрашивают, во время а да, зачем у тебя мокрая тряпка? Да. Я говорю, ну, наверное, чтобы стирать удобнее было с доски. Ну, шесть часов я подряд на одной доске, я же все уже не смогу написать. А может, и не будем ничего вырезать, так что же прикольно. Жизненные ситуации какие-то, да? Вот. И вот она вторая задача. Подъехала. Определите самое большое и самое маленькое значение выражения x плюс y плюс z на 1 на x плюс 1 на y плюс 1 на z. Вот это вот на экстрем, как написали бы мы на лихмате МГУ, да? Экстрем. На экстрем, да. При условии, что x, y и z принадлежат. Отрезку от 1 до 2020. Ну понятно, почему до 2020, да? Потому что год 2020. Конечно. Мы это уже 2021 решаем, но мы же говорим, что не прошло и года. Не прошло. Его. Новая Олимпиада еще не подъехала. Да. Вот, но, кстати, мне интересно, кто, не, кто, а, кстати, смотри, кто соблюдает. 12 кто марта составляет? 12 марта ли? Марта, да, на самом деле. Да. Годы точно не прошло. Года не прошло. Интересно, кто-то соблюдает, кто-то кто грамотный вполне. Ну, вполне, конечно. Вот, так вот x, y, z не указано, что должны быть целые, либо там дробные, никакие, какие угодно, правильно? Uh -huh. Поэтому будем решать ее в вещественных числах. Но прежде всего давайте перемножим, все-таки, так сказать, хоть это и нудно, но мы перемножим. А, понятно, что вот эти, вот эти вот x на одну x у y на одну y и z на одну z дадут нам три единицы, то есть uh -huh. число 3. А остальные сложатся в такие скобки перекрестные. y на x плюс x на y. Uh -huh. Плюс y на z, плюс z на y. Плюс x ну, на z, плюс z на x. Да. То есть вот, собственно говоря, что на самом деле мы изучаем. <сороциативный> и <сороциативный> Понятно, что тройка нас не интересует. Она будет интересовать нас только в конце, чтобы не забыть, что ее надо прибавить. <сороциативный> а минимум и максимум надо считать от вот этого вот выражения. Ну, начнем с минимума. Как известно, э -э -э ну, какую-нибудь букву здесь придумать. М. М плюс 1 mt всегда больше или равна 2. Как это сказать, Если m положительное. Да, да. Ну, у нас, да, у нас все числа положительные. И отношения их, естественно, тоже будут положительные. Вот, поэтому, значит, у нас вот это для М больше 0. Почему? Ну, потому что я могу написать m минус 2 плюс 1 на m равно корень из m минус 1 на корень из m, возведенное в квадрат. И, соответственно, будет больше равно 0. Это стандартный трюк, между прочим. Да. Вот. Поэтому э, вот это у нас есть, а значит, вот эти все выражения больше или равны двойке. Потому что это каждый раз какой то m плюс 1 делить на m. Это же просто соотношение между средним арифметическим и средним геометрическим. Да, конечно, это просто среднеарифтическое и среднегеометрическое в чистом виде так как среднее геометрическое у них 2. Нет, нет, на, на 2 поделить На 2, да, на 2 поделить. И получится 1-я да, геометрическая да, слева. Да, среднее геометрическая не меньше единицы Не меньше 1, потому что среднее геометрическое равно единице. Да. А значит, что двойное 2. Угу. То есть здесь, соответственно, получается 3 плюс 2, плюс 2, плюс 2. Угу. И меньше, чем девятка, ничего не выйдет точно. Ну, надо предъявить, когда девятка происходит. Ну, Например, когда они равны. Угу. То есть не на пример, а ровно, когда они равны. Угу. Можете доказать, что только в этом случае, кстати. Вот. Ну и а чему равны? Да чему угодно. Хоть единицы, хоть 2020, хоть там чему-то еще. Корень 17. Корень 17, да, почему-то, друг. Ну, пожалуйста. Вот, и поэтому мин э, этого выражения равен 9. Вот давайте это запишем. Мин равен 9. А вот с максимумом надо немножко помучиться, дорогие друзья. Я да. не знаю, есть ли в Латвии в школе производные, но я буду считать, что есть. Наверняка. А ты Мне же, Я смотрел экзамен, экзамены. смотрел. Да, кажется, Там же есть, да, есть. Да, да есть, ну, есть, есть. Стандартный материал. Там 12 классов. 12. 12, да. 12 классов, ну, дофига. Как есть. без производных 12 классов можно жить? <связь> <связь> <связь> вот, поэтому, поэтому давайте возьмем производную по x от этого выражения. Вот это выражение, да? Оно зависит от x, y и z. Вот это вот то, что 3 плюс вот это <связь> вот это <связь> выражение, которое прибавляется к тройке, будет обозначено за f от x, y, z. Значит, возьмем по x. Что у нас будет? А, а вот это я... сгорает, да. здесь будет 1 на y минус y на x квадрат, угу. а здесь 1 на z минус z на x квадрат. Угу. А теперь внимание. Допустим, они не равны друг другу все. Но мы знаем, что если они друг другу равны все, мы знаем уже значение. Да? А, и знаем, что значение ну как бы оно будет больше, если они друг другу не равны. Да. Теперь рассмотрим вот ситуацию, когда э, они... Ну, Во-первых, я хочу заметить, что если э, вот, если э, сейчас я некоторую такую аналитическую работу небольшую проделаю, э, вот если <coughs> у нас ситуация такова, что у меня три значения x, y, z, из которых два совпадают, а один нет, и при этом совпадение не выходит на границу интервала, то есть внутри. Да, то есть находится внутри, угу. то я могу увеличить путем вот так... А, нет, нет, нет, так, нет, нет так, просто это не выйдет. А, нет, все-таки так, давайте сделаем следующее. Начнем с замечания, что если x меньше их обоих, если x меньше, вот x меньше или равно yz, то есть рассмотрим самое маленькое из них, неважно как его обозначить, пусть uh -huh, x, uh -huh. если пусть что x. переименуем, тогда вот это больше, чем одна y, вот это, uh -huh. x квадрат меньше y uh -huh. квадрат, значит uh -huh. это больше, и тогда мы из одной y в минус уходим. И здесь в минус уходим. Здесь минус, то есть производная отрицательная будет. Да. То есть если одно из чисел меньше там, одного хотя бы из оставшихся, пусть mm -hmm. даже не обоих, а одного из оставшихся, то есть если взять минимальный из чисел... Подожди, но у тебя же случай, когда они все три не равны. Значит, в любом случае одно да, будет меньше. Какое-то, какое меньше какого-то. Да. То есть в, в точке самого минимального из них mm -hmm. производная по нему Отрицательно. А значит, если я потяну его дальше вниз, не меняя остальных, угу. то выражение будет расти, производное отрицательно, угу. и если есть куда тянуть, а, то выражение будет расти. Поэтому я буду тянуть нижнее как можно ниже. До единички. До единицы, естественно. Да. Угу. А теперь внимание, куда я буду тянуть верхнее? Куда? А вот смотри, давай рассмотрим теперь то, которое из них верхнее, например, вот это. Угу. Тогда оба вот эти df по dz ровно по тем же причинам больше нуля, а не меньше. Ну больше или равно, но если будет хоть в одном месте не неравенство строгим, ну, да, да. оно будет. Угу, оно будет. Значит больше, значит я верхнее должен тянуть вверх. Знаете? Ага, маленькая единичка, верхнее 2020. Да, то есть я уже точно знаю, что два числа. Из них равны 1 и 2020. Осталось понять, куда мне тянуть среднее. То есть, эта задача стала однопараметрической. Да, один у только. И да, 20. только один у. Мне надо выяснить, что происходит с у. В этой ситуации пусть x равен 1, z равен 2020. Угу. Здесь низ еще виден, да, нам в камеру? Вот здесь вот низ еще виден, да? Все видно. Вот. Значит, соответственно, у меня на самом деле выражение такое. df по dy будет равно эм, значит df по dy, где у меня y живет, вот здесь и здесь. 1x минус x на y квадрат угу. плюс 1z минус z на y квадрат. Угу. Вот. И, значит, x это единица, да. поэтому это 1 минус 1 на y квадрат, угу. плюс Одна две тысячи двадцатая минус 2020 делить на y квадрат. Да. Вот. И теперь надо понять, что реально здесь происходит. Да? То есть у меня один… Ну давайте я временно 2020 обозначу за n. Нормально. Просто, чтобы не, не мешалось здесь оно. Тебе, может, место нужно собой? Да, может, я черево сотру. Да, это... А, а может, вот это... сверх можно стереть уже. Да. Сверх, в принципе, можно стереть, мы так уже все это знаем. Вверх сотрем, да. И вот, вот. Это тоже не нужно. Да. Ага. А производные еще пригодятся. А производная, ну, в принципе, я уже выписал, да. Но тут мне достаточно будет, чтобы дорешать вот этого. У -у -у. Я думаю, Хорошо. что этого вполне достаточно, чтобы ее дорешать. Так, вот эту, да, надо? надо. Да, любую. Так. И вот, посмотрите, пока в уме, ну, вот ну, что супер. у меня, да, что у нас происходит. У нас вычитается, значит, если это n, да? Uh -huh. Даже вот что, у нас 2021 год, значит n будет равно 2021. Отлично. Вот так вот. Значит n равно 2021. Uh -huh. Тогда здесь написано 1 плюс 1 n минус 1 uh -huh. минус n делить на y квадрат. Да. Uh -huh. Это n на n минус 1 минус n делить на y квадрат. Правильно? У тебя там знак минус или плюс, я не вижу. Минус. Нет, вот здесь после минус. единички. А, плюс. Минус. А здесь плюс. Ага, все, тогда согласен. Ну, это фиксированное число. Это больше или меньше нуля, в зависимости от того, y квадрат больше или меньше n минус 1. Угу. Напоминаю, n минус 1 в 2020 и y, соответственно, в районе 45 где-то. То есть сильно внутри этого угу. промежутка. И значит, что по y производная, вот если y маленькая, то это ну, допустим, меньше нуля, да, это n на минус 1 минус n. -n. Да, это то есть производная, она вот так себя ведет, где это корень из n минус 1. Угу. Вот. То есть она от единицы к n, она вот так. То есть производная такая, значит, функция падала, потом росла. Угу. А значит... А мы ищем наибольшее значение. Да, оно либо тут, а либо здесь. А. То есть в одном из концов отрезка. Да, Осталось только сравнить ситуацию 1, 1 2020, uh -huh. ситуацию 1, 2020, 2020. Ну это уже простая арифметика. Это действительно простая арифметика. Там два выражения будут одинаковые. Uh -huh. То есть будет один плюс… Значит, 1, э а ты же можешь поставить там x плюс y плюс z давай напишем. Вспомним, что было. x плюс y плюс z. Это в первой скобке, а второй просто обратно. А, ну да, да, да, да, да, да. Можно просто все вспомнить. Mm -hmm. Да, значит, здесь x плюс y плюс z это 2022 год, mm -hmm. а, умноженный на… Сумму обратных величин. Да, сумму обратных, то есть на 1 плюс 1, 2 mm -hmm. плюс 1, 2020, yeah. правильно? То есть 2022 умножить на… А, э, на что там 2000… так, 4000… 4041 делить на 2020, да? Ну, в таком виде можно оставить. Можно, да, но мы сейчас проверим, может быть, вторая лучше. Может быть. А во второй будет 1 плюс 2020 плюс 2020, uh -huh. то есть 4041 uh -huh. умножить на 1 плюс 2 раза. Вот 2 это. раза, да. То есть 1 на 1010, да? Uh -huh. То есть 1011... 4041 умножить на 1011. 1010. Так, так? Так. Если я не ошибся. Похоже, а, что правильно. Все правильно, да? Значит, здесь. На 2 можно сократить. А? На 2 можно сократить. Да, здесь можно сократить на 2. Ну, мысленно давай сократим. Да, но на самом деле пока не непонятно. Здесь дважды 2000 а здесь 4 жды. Четырежды... А, нет! Нет, да, да, да, да. Здесь 2000 умножить на два. А здесь 4000 умножить на 1, угу. то есть на самом деле проблема остается, да, их сравнить да еще надо, да? Проблему. 4041 у тебя одинаковое множитель, правильно? А, да, кстати, да. О, как хорошо. А там, если сократить 2022 на 2020... Да, получится чтобы 1011 делить на 1010. Да. Что? Че, у тебя то же самое, нет? Да. Ну, значит равны. А это может быть, да? А почему нет? Так, если мы не ошиблись, если я не ошибся, то это, ответ в обеих вот, да, точках да, одинаково. Да. То, да, то ответ вот такой нет, как Но ответ-то не такой, да. еще надо на 4041 домножить. Да-да-да, да, да, да, Нифига себе. То есть в, в, в, в обеих ситуациях получилось одно -то и то же. Это правда, да? Это может такое ну, быть? а почему нет? Обалдеть. Ну ладно. Ну, кстати, будет... я думаю, что проще вместо вот это 2020 там просто взять буковку А какую-нибудь. Ну да. И посмотреть, наверное, и посмотреть, -то. да. То есть это будет. Но тоже я думаю, подписчики сделают. Ну да. А плюс 2 умножить на. Uh, это если два раза единицы, да, 1, mm -hmm. 1 на, сейчас, а плюс 2 на 2 плюс 1 делить на а, да? а mm -hmm. uh, сравниваем мы это S, uh, с 1 плюс 2а, 1 плюс 2 um, умножить на 1, 1 да. плюс 2 деленный на а, 2 на а, неужели mm -hmm. это одно и то же? Наверное, что если здесь скобки раскрыть, будет проще. Но, по крайней мере, всегда мы мы мы Слушай, это интересная будет формула, да, смотри. Для любого а, а плюс 2 на 2 плюс 1 на а равно 1 плюс 2 умножить на 1 плюс 2 делить на а. Ну, похоже на правду. Ну да, но, наверное, просто надо умножить на а, и так все получится, действительно. Тут 2 плюс 1, а тут а плюс 2. Да, конечно, очевидно. Я не знал. А иногда с буковками легче Круто? считать. Круто. Но иногда с легче считать, да, чем с числами. Вот. Ну, вот ответ. Между девисью. И вот этим странным числом. Вот этим. Где? Вот этим, да. Очень большим, кстати. Ну, Порядка 4000 Да. Хорошо. Так. А, получается, смотри, вот наибольшее число получилось примерно на сумме вот этих. Да. Примерно. Да. да угу. Так, ладно. Это только две задачи мы с тобой разобрали. Латышская Олимпиада, тебе... Это не вступительный в МГУ. Не вступительные МГУ. Приходится Дума здесь, серьезно. В общем, я думаю, что всех латышей можно в МГУ спокойно звать. Нет, ну не всех, кто-то Олимпиаду. Да, кто решит Олимпиаду, мы ждем в МГУ. Ну, то есть не мы ждем, конечно. Я думаю, что ждут. Я, правда, не знаю, как там сейчас иностранцы, да, там, то есть Ну, иностранцы же могут учиться. Скорее всего, по контракту или по договору там. Почему нет? Ну да, да, но за, за деньги, за бабло. Ну, естественно. То есть бесплатно, наверное, учатся только граждане. Да, Что? да. Когда я учился в мехмате, у нас в соседней группе, на нашем потоке, был парень, если мне не изменять память, из Конго. Откуда? Из Конго. а а Вот. И, ну, там кто-то решил над ним подшутить, после одной из лекций спрашивает, у него родной язык, французский. Ну вот и лекции-то вот когда слушаешь, там все понимаешь, а ты их записываешь, Записывай. А на каком языке? На русском или на французском? Он говорит, слышишь, говорит, я иногда и латинскими буквами пишу, иногда и греческими. Мне рассказывал Шварц, который на год тебя младше учился на Мехмассе, с ним тоже учился. Дима. Дима, честно. А, Саша у нас Шварц был. Саша Шварц. А, нет, это другой. Ну, в общем, значит. Димка, он учился на год, ваше тебя, угу. и у них тоже был негр. И он, значит, это самая... Я не говорил негр, я сказал из Конго. А это. А что, теперь нельзя говорить негр? Почему можно? Можно, да. да. Ну, в общем, был негр у них. И он был в какой-то республике, там тоже, где-то, глубоко в Африке. Угу. Вот, все бы ничего, только вот с историей плохо шло дело. А, он совершенно не знал российской истории. И когда ну, он логично. сдавал. Экзамен там был какой-то очень культовый, я не помню, как то ли Симакин, то ли как какой-то вот очень такой культовый препод. Uh -huh. И он значит, было видно, что он не собирается его заваливать, но все-таки решил немножко над ним значит, пошутить. Говорит, ну хорошо, ну хоть что-нибудь, ты знаешь, ну когда война была? Он не знает, когда была Ну хорошо, ну революция, когда в России была последняя революция? Ему шепчут с места. 17 год, 17-й 17 год. И он пишет, 1970-й. Uh -huh. а, историк совсем ржет, говорит, ладно, все, иди отсюда, с зачетом, и, и больше сюда не являйся, да? Ему в коридоре спрашивают, ты что, тебе же говорили 17-й, ты что, плохо слышал, что ли? Он говорит, да слышал я, ну как может быть, что вы уже почти 100 лет без революции, в моей стране каждый год революция. Yeah. Я Понятно. подумал, что 70-й, я, говорит, ослышался. Хорошо, итак, задача три, геометрия. Я читаю слой, потом я mm -hmm. кое-что предположу, ну, чтобы картинку сделать. Хорошую. Да, а, потом уже все буду строго доказывать. Итак, вокруг омега вписана равнобедная трапеция АВЦД. Да. Точка H является центром более длинного основания АВ. Точка М является ну, центром, видимо, середины, да? Центром той дуги АВ, которая не содержит точки С и Д. Прямые С и Д, СД и АМ пересекаются в пункте X, мы ну, идем в точке X. А, известно, что отрезки HX, DM и AC пересекаются в одной точке Y и ДМ равно АЦ. Докажите, что B квадрат равно 20. Функция, то что point X было в исходном, видимо, и парень перевел, ну, как бы. Ну, неважно, все равно поняли, да? Point, а, да? да. То есть, Конечно. Математическую да. фабулу мы понимаем. Да, да, да. Значит, я начинаю с окружности. Вот такая окружность. Похоже? Ну да. Похоже. И вот здесь есть такая хорошая точка H. <свистит> и там H это середина B. Раз. И какие-то три отрезки пересекаются в одной точке 2. Ну, то есть, ну, не случайно, явно. И вот у меня гипотеза, что надо доказать, что H это центр окружности. А, ну да, да, да, да, да, да. Ну, да, гипотеза. Что, ну, то есть что-то я должен предположить, ну, ну, чтобы предподобный что чертеж сделать, да? Mm -hmm. Вот поэтому я это предположу, Ну, нигде, конечно, пользоваться во время доказательства не буду, что вот точка H, это вот центр окружности, да? Да. Я просто буду считать, что вот у меня такая картинка. Что на самом деле это вот так должно быть, да? Так, дальше я рисую, соответственно, С и Д. Mm -hmm. Ну и дальше смотрю, значит. Точка М является центром, видим, середины дуги, которая не содержит точки CD. Значит, вот здесь она. Так, и я сразу показываю. Дуги одинаковые. Так, прямые CD и AM. CD и AM где-то пересеклись в точке X. Да. А, дальше отрезки HX, HX DM, DM HX. и AC пересекаются в одной точке. Ну попробуем. Так. Ой. Они мне не пересекаются. Ну, немножко можно загнуть в сторону, да. Так, ну, раз. значит, точку H я, конечно, должен. Так, <как> что получилось? Что не получилось, да? Ну давай вот так. Ну да. Пересеклись. Выкрутился, да? Вот ну. это точки Y. А знаешь, почему? Потому что всякая собака окружность была. Ну да. Может ну, перепишем что начало? Ну давай, сделай красивый еще самом деле, кособок окружится. У нас эм, мальчик один, ну, в школе еще когда учились. Заодно народ, э, как бы, два раза выслушав условия, уже поймет его точно. Yeah. А, мальчик один а, учился в школе, мальчик Коля. у него окружится вот все такие были, да? Кто там, Кто там не умел окружность рисовать понкары? Топологит -то придумал. Или что, что делать? Топологит, -то кто придумал? Не умел ну. рисовать треугольники и окружности, у него были неразличимые. А, ну в принципе, наверное, по Анкарену до него и в общем были дети, да, был гомологии считал. Что ну и, я не об этом. Эйлер, что, наверное, вот, Ну вот у него окружности и треугольники были у нас в школе мальчик одинаковые, поэтому давайте я все-таки попробую красиво окружность нарисовать. Получилось лучше. Ну, лучше. Гораздо. Ну, то есть, что... на самом деле, с одной попытки, хорошо, когда да. рисуешь окружность, лучше всегда получается, чем если одну дугу, да, другую дугу, да. туда-сюда. Так. И мы предполагаем, что вот это вот будет сейчас. Ну, я предполагаю, что все-таки это центр окружности. То есть, ну, задача-то какая-то красивая, да? Значит, дальше я должен провести параллельную дугу. Ой, параллельную хорду. дугу. Да. C и Д. И вот дальше точка M — это середина показал и дальше я начинаю ам проводить и ц угу. и вот точку x я получил и дальше я значит проведу hx давайте пока контирчиком контирчиком о ну более-менее лучше, лучше лучше тем более ты Д немножко ну да угу. ну, где-то вот здесь пускай будет y угу. да теперь я попробую все-таки и dm равно вот АС. И dm равно ac, я вот так вот покажу в жирном. Да, такая зубодробительная геома. Вот, и так вот c попало. Да. Вот тут такой большой y у меня. Большой у. Да. Так, dm равно АС. и ah равно hb, и дуга АМ равна дуге МБ, Так? Сейчас, а ну, H равно H тоже дано. Да, H это середина. А, да. Ну вот если мы докажем, что АВ это диаметр, ну это будет шикарно. Я думаю, что задача будет сразу решена. Ну да. Да, потому что еще и угол АМБ будет. Прямой. Прямой. Да? 45, 45. И углы. Дуги одинаковые. дуги одинаковые, значит, еще и углы по 45 будут. Угу. То есть там все сразу должно получиться. Ну да. Так. Ну и что требуется доказать, что АВ квадрат. Это 2 d квадрат. Ну да. Так. Ну давайте рассуждать. Значит, Здесь, конечно, нужно сразу что-то хорошее видеть. Ну и значит, оттолкнемся от того, что dm равно ac. Две равные хорды стягивают равные дуги. Да. То есть из того, что dm равно ac, следует сразу же, что дуга ac равна дуге dm. Угу. А поскольку часть общая. ad у них общая, то это то же самое, что равенство дух dc ДЦ и АМ. Да. Ну и поводу заметить, что МБ это та же самое, да? Да. То есть вот здесь я ставлю крестик. А теперь из того, что у меня две хорды одинаковые, АМ и ДЦ, следует, что а, прямые АД и ЦМ параллельны. А Д параллельно CM. А, а а а Так? Верно? Э -э -э, вроде бы верно. Вроде бы верно, да? То есть это тоже трапеция? То есть это тоже трапеция. Ну, равнобедренная. Да еще равнобедренная. А, -а, -а. а других в окружности не писывается. А другие в окружности не писаются. Да, то есть условия могли не говорить, что у нас равнобедрная трапеция. Так, хорошо, ну давайте я это Да, то есть у нас еще одна трапеция появилась, вот две Еще трапеции. одна трапеция. Ну раз она равнобедренная, значит углы при основании одинаковые. Да. Значит вот этот уголок равен вот этому уголку. Да. И поскольку диагонали равнобедренной трапеции равны, то и вот эти кусочки уголков тоже равны будут. Угу. Да, то есть ну вот такая картинка. Да, да, да. Сейчас такую поясняющую картинку отдельно сделаю. Ну да. То есть диагонали равны, значит, вот эти уголки равны. Uh -huh. То есть я их отметил, собственно, оранжевым цветом. Ну, это всегда уровне, уровне Так, уровне уровне. теперь, нет. если есть равные углы, вписанные, значит, надо искать все остальные, которые опираются на нужные дуги. На дугу dc, получается, опирается вот этот, который я оранжевым цветом. Да. Yeah. Значит, на все дуги, которые yeah. я обозначил yeah. крестиком, можно искать углы. Вот уголок. Да? Такой же, да. А, значит, вот на эту дугу. Тоже. Вот, вот он. Вот этот, еще вот этот. Да. Так? Вот. Она ну еще вот эта получается дуга, что на нее опирается? Вот этот получается опирается? Да. И вот тот. Внизу. И вот этот. Вот. Так. Ну ладно. Уголки-то я обозначил, да? Так? Да. Но мне-то теперь хочется доказать гипотезу, что H это да. центракурсия. Что я вспоминаю? Значит, во-первых, я знаю точно, что у меня а отрезочки а вот эти равны. А H и BH. То есть H – это середина хорды. Да. И если я докажу, что диаметр, проходящий через середину хорды, ей перпендикулярен, раз, и другой диаметр перпендикулярен прямо вот этой хорде, и они пересекаются с точки H, то это возможно только в том случае, что они оба прошли через одну и ту же точку. Угу. Ну, значит, это центр окружности. Значит, цель моя – доказать, что а, XH перпендикулярно AD, или на самом деле CM, неважно. Да, поскольку они параллельны, и MH перспективная равнобедренная Да. Вот если я это докажу, то все хорошо. Ну, теперь давайте подумаем, значит, H — это серединка, значит, какие-то равнобедренные треугольники, но здесь очевидно равнобедренный, да? Здесь очевидно равнобедренный. Да. Треугольник. Ну, по условию был, да. АМБ равнобедренный, ну, почти по да, то есть, из того, что дуги одинаковые, значит… Это. Но, значит, поскольку MH — это точно медиана, uh -huh. значит, это точно еще и высота. Да. Mph. Ну да, здесь все очевидно. Медиан а и вот тут, высота. соответственно, должен быть перпендикулярен. А уровне, здесь да. надо просто увидеть одинаковые углы, да? Ну, давай посмотрим с тобой на треугольник XMC. У него же углы при основании равны. Мы же это доказали. Это же углы равнобедренной трапеции были. Значит, XMC а, да. равнобедренный. А, да. А AD параллельно MC. Значит, и XAD тоже равнобедренный. Значит, вот здесь, вот здесь а, точно да. такие же уголки. Ну, давай я вот так. Я Я да. покажу, я не знаю, там чему-то они равны или нет. А, ну, очевидно, можно было одно показать, но не важно. Значит, это тоже равнобедный треугольник. Так? Да. И я продлю вот здесь и получу какую-то точку, скажем, L. А теперь я вспоминаю замечательный факт. Если боковые стороны трапеции продлить до пересечения, да. то четыре точки, точки пересечения боковых сторон, Точки пересечения диагоналей и две середины основания лежат на одной прямой. Да. Ну так это и есть моя прямая. Так? Значит, вот эта серединка и вот эта серединка. Да. Значит, вот эта точка P такова, что AP равно PD. Ну, я уж буду с этим треугольчиком работать. Значит, XP, XP. – это медиана. Ну, а раз треугольник равнометр, значит и высота. Uh -huh, uh -huh и высота. Ну, получается, что и здесь тоже не меня перпекиар. значит, а, ну, достаточно даже вот тоже этой. То есть да. у меня через середину хорды перпекиарно проходит только диаметр. А значит, получаю я, что две прямые PL и MH, ну, я покажу их как, вот так вот, да, чтобы не было угу. сомнений. Это диаметры. Да. Но ну, а пересекаются они в точке H. Да. Значит, H – от центр акурности. Ну, да. То есть вот гипотеза ä, подтвердилась. Ну да. то есть гипотеза какая-то должна быть, чтобы решить геометрию, нужна какая-то гипотеза, значит. <coughs> ну да. Все, а раз так, то значит угол АМВ прямой, угол АМВ прямой, Да. поскольку а операция диаметр. Значит, если я а, АМ и а, МВ обозначу за х, то, кстати, ДЦ это тоже х. Да, да, и все а, рыжие а, 45. АВ а, это корень из двух х, поскольку гипотеза пронометренный приугольной треугольники в коррекцию да, раз вот больше как. Да. Ну а дальше просто остается посчитать. АB квадрат это 2х квадрат, ну mm -hmm. А2CD квадрат это 2 раза х квадрат. Конечно. Все, значит, вот это вот у меня равно. Вот такая хорошая. Но на самом деле не очень сложная геометрия, честно. Если я вот не умею вот, это гипотезу это сделать. Я никогда не умею. Я смотрю на геометрию, у меня всегда в голове все это не укладывается. Я пытаюсь рисовать и не понимаю, с чего начать. То есть я <coughs> в принципе не могу решать геому. Вообще не умею. Вот, на ноль. Поэтому когда Но... там вызывает э, Макс, на бой, я вообще не, даже, Ладно, даже не знаю. Ладно, давай тогда теории да. чисел расскажи лучше. Да, я вот лучше расскажу теорию чисел. Вот там есть задача. По теории чисел. Очень прикольно. Пространство освобожу. Я даже не знаю, неужели в Латвии прямо в школах изучается Лема Гауса? совершенно. Я тебе про другое скажу. Смотри, то есть структура, ну, так, достаточно распространенной олимпиады, это четыре темы. Так, большие: алгебра, геометрия, теория чисел и комбинатура. Ну да. Комментаторка здесь есть, а там будет пятая. А, ну там, ну да. Ну и поскольку геометрию мы с тобой обсудили, yeah. алгебра, получается, была в самом начале, первая. Mm -hmm. ну, там, вторая. Словами, не, первая прогрессия. А, прогрессия это алгебра, да? Вторая, yeah. вторая, а тоже том, ал... благо. вторая это матан, да? No. Ну. да, по сути, матан. По сути, матан. Третья была геометрия. Сейчас у тебя будет <кх> теория чисел и потом. Да. Комбинаторика, все, все. все по, четко, канону, да? по канону. все. Алгебра, геометрия, комбинаторика, матан и теория чисел, да? Все четко. Задача 4. Известно, что четырехзначное число АБЦД. Ну, там типа, я не знаю, типа там тысяча там 31. Ну, вот так записанное, да. Я не знаю, простое это или нет. Но вот про это число известно, что оно простое. То есть это цифры. Что значит? Значное число, да? Это значит, что А, Б, С, Д целые от 0 до 9 и дополнительно А больше или равно единице. Ну вот как бы, что значит четырехзначное. Uh -huh. То, что оно простое, это мы отдельно обозначим, подумаем, что значит. Вот. И, значит, ну это я не знаю, простое или нет, я просто объяснил, что имеется в виду здесь. Известно, что это число простое. Вот, еще известно, плюс известно, что многочлен А x в кубе плюс b x квадрат плюс cx плюс d имеет три действительных корня. Три, значит, что, ну как бы три различных. Ну, понятно, да, когда пишут три, имеет в виду три различных. Три различных r корня. Могут ли они быть? Целыми или рациональными? Два пункта. Uh -huh. Пункт А. Могут ли <coughs> все три быть целыми? <coughs> Пункт Б. Рациональными. Значит, я могу рассказать, как я вначале все это решал. Как? Ну да, начнем с некоторого общего утверждения. Утверждение. Если А, В, С, Д больше равны нуля, ну и как бы не все отлично от нуля. А, ну, для простоты, да, давайте первым, первым делом просто заметим, что Д, ну, первым делом, заметим, что Д тоже больше равно единице, потому что иначе простым число быть не может. Но оно нечетное должно быть, да? Ну, оно вообще должно быть 1, 3, значит, Д, Д... На самом деле, примерно, 1, 3, 7, 9. Других uh -huh. окончаний у простых чисел не бывает. Uh -huh. Но это мы как бы, да, потом. Но вот тут, значит, если вот это больше равно нуля, а, ну и там не все, не все равны нулю, там, для, на всякий случай. А, ну, достаточно того, что а и Д больше нуля. То все корни, корни, вот этого многочлена отрицательным. Uh -huh. Вот. Все, все до единого. Вот очевидно. Да. Ну, просто доказывается. Да, потому что Видите, d, d больше нуля здесь важно, потому uh -huh. что нулевой корень. Но там а больше нуля. Да, тут а больше нуля, d больше нуля, uh -huh. b и c больше равны нуля. Все корни, все корни строго отрицательные. И потому что это происходит, потому что... Можно взять производную на самом деле. То есть должна расти сама функция справа от нуля, uh -huh. производная и первая, и вторая. Обе. Uh -huh. И если бы какой-то корень попал в положительную зону. Вот, допустим, если у нас какой-то положительный корень, возьмем там самый. Если есть тот самый правый тоже положительный. То у нас, значит, соответственно, <coughs> у нас получается, что. Вот здесь э, наша функция, наш многочлен из отрицательных, становится положительным. Угу. При положительных иксах. Да, при положительных иксах. И так как все производные положительные, значит, он и Вот здесь тоже отрицательный. Потому что ну, первая производная, достаточно первая, первая производная. Первое производная положительно при x больше или равно 0. Угу. А значит, раз он здесь был была равен нулю, он здесь был бы меньше 0. И, и это d. Это свободный член. Нет, подожди, первая производная в нуле это c. Нет, не, не в нуле, а значение, значение а, это. Значение, значение, да, значение uh -huh. равно d. Uh -huh. То есть, еще раз смотрите. Вот uh -huh. у меня есть три корня многочлена. Если, хоть, если самый правый из них, если хоть один из них не отрицателен, то самый правый не отрицателен. В данном случае про 0 нулевой корень можно забыть, его нет. Uh -huh. Потому что если бы он был, то d было бы равно нулю. А мы знаем, что в этом случае число не было бы простым. Uh -huh. Поэтому, значит, если бы не отрицателен, то точно положителен. Дальше, производная этого выражения, если ABCD больше 0, она сама тоже больше нуля везде при x больше равно нуля. причем строго uh -huh. больше, потому что uh -huh. э, ну, не строго в нуле, может не строго, но справа уже строго. Вот. И тогда у нас получается, что он должен расти до корня, значит он растет из отрицательной области. Uh -huh. А значит значение в нуле было бы отрицательным, но это противоречит d, uh -huh. потому что оно положительно. D положительно. Все, значит мы доказали очень важную лему, что все три корня отрицательны. А значит, отсюда это значит, что наш многочлен f от x, вот этот, он на самом деле имеет вид а умножить на x плюс альфа, на x плюс бета, на x плюс гамма. Угу. Вот. альфа, бета и гамма уже числа положительные. А, да. Да. Это обратный к корням. Противоположный. Вот противоположный. противоположный к корням, да. А x кубе? Плюс bx квадрат, плюс cx, плюс d. Угу. Ну, про целые уже, про, э, значит, целые числа уже все сразу ясно. Потому что нам дано, что вот это число простое. А что это за число? Ничего? Это f от 10. Вот это следующее Гениальная догадка. Понятно, да? Это я сегодня в электричке понял. Вчера я по-другому решал. Через задницу. Более сложным путем ты хотел сказать? Да. Через занятость. Полная занятость, как мы говорим, когда рядом девушки. Девушки, простите, пожалуйста. У нас на канале очень маленький процент девушек, но мы очень ими дорожим. Поэтому стараемся не материться и плохо себя не вести. Но иногда вырывается натура наружу, я очень стараюсь, простите, ладно? В общем, через занятость. Вот. А у, вот, в электричестве, когда я к тебе ехал в авантеевку, я понял, что это просто f от 10. То есть это f от 10 и есть вот это ABCD. b, C, в точности, по определению. Потому что это 10 в кубе на a uh -huh. плюс 10 в квадрате на b плюс 10c плюс d. Uh -huh. Вот, ну то есть f от x, f от 10. Вот, а значит, если мы подставим 10, то у меня будет f от 10 простое. Простое. Угу. Но оно же... А, произведение 4. Да, равно. Настолько оно настолько непростое, что просто выпьет. 10 плюс альфа, да. А все, 10, ну, там, 10, Они все 10, конечно, положительные, поэтому никуда не денешься. Угу. Все, уже вообще всего натыкано. да То есть все, противоречие сразу. Теперь что делать с рациональными? Да. Тут требуется лема Гауса, которая, блин, у нас вообще не проходится в школах, кроме как в математических. Лема Гаусса звучит так. Если f от x принадлежит z от x, то есть является многочленом с целыми коэффициентами, то его а, разложимость над q влечет разложимость над z. Угу. Но вот я не буду сейчас ее излагать, Доказательства. А, не буду. Оно очень красивое и не очень простое. И я вам обещаю его на канал. Я давно хотел его записать. И вот пришел момент, когда я вижу, насколько это нужно записать. Необходимость. Просто необходимость пришла. Да, я давно хотел. Это очень красивая лема. Совсем не на самом деле. Очень зубодробительная такая там. Но вот, тем не менее, мы ею воспользуемся. Потому что. Разложимость над q этого многочлена очевидно, если у него были бы три рациональные корни. Uh -huh. А значит, он разложим над z. Но извините меня, что это значит, что он разложим над z? Значит, что на самом деле каждый из множителей приводится с помощью a к виду, когда здесь дробей уже нет. Uh -huh. То есть, иными словами, тогда f от x, очевидно, равен m1x плюс n 1 Угу. Умножить на m2x плюс n2 угу. на m3x плюс n3. Да. После чего подставляем снова 10 и получаем, что это опять непростое опять число. Опять непросто. Да. То есть опять, И опять Шо -шо f такое, от 10, да, уже 3 этих 10m1 плюс n1, да. Ну и это все положительно, естественно, угу. потому что вот здесь все положительно было. Вот, на 10m2 плюс n2 на 10m3 плюс n3. Опять непростое. Все. Соответственно, пункт А, пункт В, ответ нет. Корни у него могут быть только иррациональными и никакими другими. Все? Нет. Некоторые. То есть какие-то есть, да? да? То есть там вопрос же был, могут ли быть все целыми, все рациональными. Да, то то есть есть такой, Да, такой, да-да-да, ты прав, я неправильно вспомнил. Итак, не может быть такого, что все три корня будут рациональными числами. А вот можно в комментариях написать. А верно ли, что они обязательно все три иррациональные? Верно ли, что они все три иррациональные? Но я сразу знаю, что нет. Конечно же нет. Я даже как бы вижу контрпример. Но Конечно. его надо построить. Так что можете попробовать построить. Хорошо. Ну что, Андрей, завершай. Чисел, я шут. это вообще не могу. Вот это 2020 городов. Я вообще не могу. Я не Рыгородский и не Дима Белов. Я не умею такие решать. Ну я попробую. Пятая задача какая-то жесть, мне показалось прям это металл металлов. То есть, ну как бы да, я бы решил в этой олимпиаде три задачи на самом деле. Первую, вторую, четвертую. На да. геому я бы потратил кучу. Ну, диплом бы там... ты точно получил. В конце, и, конце потому, концов. Призером, да? не призером да? бы ты стал, потому что все-таки больше половины решил. Это что именно где геому? Ну, нет, больше половины задачи если решаешь, то точно призер. А, а, -а, -а понятно. Ну так. вот если просто, допустим, <coughs> посмотреть, ну давай международный посмотрим да, да там максимум понял. 42 балла если человек набирает 21 балл ну, угу. то есть из 6 значит да, половину решает ну я думаю что там в районе серебряной бронзовой медали получает а -а -а. да а здесь ты точно больше половины <coughs> ну да три нет три из пяти бы я бы условно решил Насчет... первую вторую четвертую а, Насчет... а вот а на каждый по 10 баллов <coughs> да <coughs> ну да 30, значит, 30 баллов было. ты уже набрал Ну в геоме ты может быть что-нибудь поковырял бы ну, может быть, что-то наковырял бы. не как Какую-то идею, я не знаю, хотя бы, может, там. Нет, скорее я бы бросился на бизнесмена и все-таки его мучил. То есть, как бы то, что. Геома у меня совсем плохо, с комбинаторикой mm -hmm. у меня ничего, но очень долго всегда. То есть мне, как правило, я могу ее домучить, но уже за время, которое несовместимо с ходом Олимпиады любой. Mm -hmm. Я буду тупить, тупить, тупить, там, смотреть, какие графы тут возможны. То есть, я, наверное, я добил бы ее, но, но тут я как бы решил, что есть более профессиональные люди в твоем лице, которые сейчас с ней справятся. Давай попробуем. Задача номер пять такова. В стране 2020 городов, каждый с каждым соединен дорогой. То есть полный град дорог. Да. Дороги за пределами городов не пересекаются, используются виадуки. Ну это такие… Да, да. Бизнесмен играет с дорожной администрацией в следующую игру. Каждый день бизнесмен проватизирует одну дорогу, а дорожная администрация сносит 10 непротезированных дорог. То есть, если приватизировал, то все, это уже моя. По ней могу кататься. Йол, Слушай, считаю, какая язык. актуальная, да? То есть э, администрация все сносит. Ну, вот для... Мешает. Наверное, на, на, в Латвии тоже так бывает. Ну, вот, наверное. Ну, видимо, везде, да, такие администрации. Теперь читаем, это... Что нужно доказать? Докажите, что может случиться так, что через некоторое время бизнесмену будет принадлежать циклический маршрут, который идет ровно через 70 городов, заходя в каждый ровно один раз. То есть я смогу. А, ну давайте я вот а что здесь может случиться? Ну, может случиться, значит, а, может докажите, добиться. что такое точно будет. Ну, то есть, хотя бы им такой маршрут можно придумать. То есть бизнесмен может добиться этого ну, да? Да. своими действиями, независимо от действий да. администрации, правильно? Значит, Да, независимо от действий администрации. То есть, ну <как> Понятно, что если бы администрации не было, то он бы взял просто 70 городов это понятно, и да. за 70 дней бы все приватизировал. Да. Но администрация не хочет, чтобы все да. это принадлежало бизнесмену, чтобы еще по этим городам он мог кататься. Да. Значит, что происходит каждый день, да? Каждый день, я так напишу. Значит, бизнесмен плюс одна дорога. Администрация, я напишу ад. Ад. Ну, конечно, надо сокращать адм, до следующей гласной. но я напишу ад. Минус 10 дорог. Да. Ну, понятно, это путь в ад. Да? Мне нужно доказать, что вот такой маршрут я построю. Но я замечу следующее, что... Дорог, на самом деле, колоссальное количество, да? Да. Ну, полный граф. Миллионы. Полный граф. Ну, порядок там 10 6 там, с каким-то коэффициентом. Да. Да, то есть можно посчитать, это… Ну, 2 миллиона, конечно. Простая, Простая задача, но даже считать не буду. Да. Теперь… А, и, то есть, какое-то разумное количество дорог я просто в цепочку могу всегда соединить. Ну, грубо говоря, я взял город А1 и соединил с городом А2. Да. Это меня подничать никто не может. Дальше да. из города А2 выходит 2020 дорог. Одну я забрал, Значит, сейчас осталось угу. 2019. Уберу 10, но я дальше возьму в какой-то, какой угодно город А3, проведу угу. дорогу. И так далее я могу спокойно делать, и даже до А69. Но вот здесь администрация сломает мне дорогу это 69 -го города в первый. О нет. Собачья. А, я до 70 могу, да? Сейчас только надо Мне посмотреть. дорогу сломает из 70-го в первый. Сейчас. А, а... То есть, мне, я 69... Сейчас, дорог из за дорог, 69? Ну, здесь у меня 69 дорог. Не, Дорога я пытаюсь 69. понять, что если она всю дорогу остервенела, ломала из-за 69, она все равно сломала за это время 700 дорог. Меньше даже. 680. Потому что здесь у меня 68 дорог. Да. Значит, здесь к этому моменту сломали. Сломали. 680. Да. И, может быть, даже их сломали все из этого города. Но я тоже, парень, не глупый, я бы взял просто в, 69 в качестве 69-го города другой, там, где еще ничего не поломали. Да, но все равно… То есть сломали не больше 680 из этого города. Значит, 69-й дорога у меня все равно все есть. есть 70 но вот теперь они возьмут М -м. и сломают отсюда сюда. Да, правильно. И если я вместо этого возьму какой-то другой, они из того сломают. То есть вот теперь я 60 й да. город, какой бы ни взял, у меня всегда будет проблема. Да. Поэтому мне его брать и не надо. Ну не надо, тут толку да. нет никакого. Да. А значит, а давай подумать, делать? что делать. Причем мне, мне нужно где-то найти какой-то город, да. из которого не сломали ни сюда, ни сюда. так? Но как только я из него протяну дорогу или сюда, или сюда, то вторую мне тут же сломают. То есть у меня же, ну, мне нужно, чтобы была дорога и сюда, и сюда. Да. Вот как раз мне меня будет секретный Но как только я одну из них заберу, да. мне вторую тут же порушат. Да. Да. Значит, и этот город для меня тоже бесполезен. Я ничего не смогу сделать. Значит, на самом деле, последний город э, я поставил 68-м. И теперь я буду хитрее. Я вот здесь и вот здесь возьму города. Отсюда э, сюда, ну, понятно, одна дорога, и отсюда сюда тоже одна дорога. Да мне еще между собой их надо соединить. Понятно, что три дороги меня администрация сразу отберет. Ну, то есть, да. две отберет. Одну я могу взять. Так я таких вот сейчас наберу пачку. И таких пачку. Так, сейчас, значит, это что за города, соответственно? Да какие-то города. То есть, я здесь хочу пачку набрать, и здесь хочу пачку набрать. А как ты их набираешь? Ты я берешь... пока не знаю, смотри. Но, поскольку администрация сломала не больше 680 дорог, а поскольку я последний даже выкинул, то не больше 670. Ну да. К этому моменту. И плюс я забрал а, 67. То есть, пока вот я вот такой да. просто дорог забрал. Да. Из, из всего графа. Значит, теперь мне нужно найти множество вот этих городов, множество вот этих городов, и здесь а, очень много дорог осталось. Да. Так? Я сейчас просто подумаю, сколько мне городов нужно взять здесь и здесь. И потом моя задача а, увидеть, что вот из этой кучи сюда что-то ведет, из этой кучи сюда тоже что-то ведет. Угу. Да? Да. А здесь все дороги поломать мне не смогут. Да. И значит, я хотя бы одну успею проложить. Да. Ну, Теперь примерим, я делаю так. примерно ясен. Я вот здесь N городов возьму. И вот здесь возьму тоже N городов. Сейчас тут надо ну, проверить, что они себе не поверяли это, не поломали уже до сих пор все дороги. Не-не, за... не, ну всех-то еще не могут поломать. Смотри, сколько у меня дорог отсюда выходит. 2020 отсюда вышло и отсюда 2020. Даже если они все отсюда поломали, то у меня еще примерно 1500 дорог осталось. Да, да, да Значит, да, да. грубо говоря, одну одиннадцатую часть из этого я могу забрать да. себе. Да? То есть одну одиннадцатую от полутора 1500. Сколько но это, это много, будет? Да, ну, порядка 130 там, с чем -то. Да, но это момент, когда здесь, но если пополам, то… Если я начинаю дороги отсюда делать, они понимают, ага, я хочу сюда что-то простроить. Значит, начинают мне здесь портить все, там ничего не трогают. Да, либо наоборот, а, ну да. Да? Ну да. Но если они здесь ничего мне не портят, то я тогда не очень большое количество городов уже наберу, и из них я потом сюда перекинусь. То есть я хочу понять, насколько большим должно быть вот это N. Mm -hmm. То есть у меня вот здесь N дорог, я забрал здесь тоже N дорог, и вот здесь еще 67. Это то, что я забрал. Да. Теперь что забрали эти? Они забрали в 10 раз больше. Yeah. Значит, всего к этому моменту что-то ясно про... Вот такое количество дорог. Да. Ох, да. уже ясно. Mm -hmm. да? А теперь, mm -hmm. что мне нужно? Мне нужно посмотреть, сколько дорог вот здесь, между этими двумя множествами. Сейчас к этому моменту существует. Значит, здесь n, здесь n, значит n квадрат. Да. Значит, мне нужно подобрать такой n, чтобы ребята не успели уничтожить все дороги. За это время, да? За это время, да чтобы хотя бы одна дорога сохранилась. Да. Потому что вот эти дороги все, у меня уже все, все да. есть. Вот эти тоже все здесь есть. Все есть, да. Значит, если я хотя бы одну здесь могу проложить, все, я замкну. Все, машу. ты выиграл, да. Mm -hmm. Я выиграл, да? Так. 68, здесь 69, здесь 70. Значит, мне достаточно одну дорогу. Значит, мне надо посмотреть, сколько вот здесь осталось. Сколько здесь дорог, да? И здесь n квадрат. Чтобы вот эта величина у меня была больше, чем чем то, сколько не успеют порушить. Да, за все это время. За все это время. То есть за все это время, значит, вот это у меня должно ну было да, такое растет как n квадрат, отлично. Это растет как n квадрат. Да? Да. Значит, поскольку это растет как n квадрат, а это как n, то предполагается, что… Конечно, то вот здесь это... какой-то большой n я смогу взять. Да. Так? Ну давай попробуем. Значит, 22n плюс 670 и 67 – это 737, меньше, чем n квадрат. Значит, мне нужно какой то n подобрать. Ну понятно, что оно больше 20, 30, а, здесь мало. 900 мало, потому что 640, 1600, здесь 800, здесь 800. примерно 800, значит 50 точно хватит. 50 хватит, да. Значит, n равно 50 должно хватить. Должно. Теперь давай просто правильно, что все хорошо. Значит, а, что произошло вначале? 67 дорог я забрал, да. ребята забрали 670, я забрал 50, еще 50, 100, ребята забрали 1000. Значит, в сумме получается вот такое, И они причем могли забрать 1600-700 вот отсюда? Ну, да, они да? могли... А у меня это... здесь 2500. Вот здесь да, 2500. Все, все, 2500. Все, Значит, все хотя бы одну я сохранил, Обалдуй. Ну, на самом деле, я там ну, красиво. Сохранил. Красиво, да? Красиво, хорошая задача. Отличная все пять задач. задач отличные. Ну, задача отличная. Просто супер, да, слушайте, друзья. Значит, я, во-первых, огромное спасибо парню, который мне это прислал. Я уже забыл, кто это был, но у нас же понятно, но что наши подписчики не да. пропадают. Да, да, да. Вот. Поэтому думаю, по огромное спасибо. Если напишут в комментариях, кто это был, я, мы, естественно, в описании к видео потом постфактум включим, что вот это на самом деле было такое-то. Вот, Олимпиада замечательная, что называется, пишите еще, угу. пишите с Олимпиадами из разных других стран, вместо, как это, вместо оплаченных роликов, по, как поступать в какие-то иностранные университеты, при том, что у нас самые лучшие университеты да. Да, до сих пор, и, там, и МФТИ, и Матфаквышки, и Мехмат, Матфак наши родные. Да? И в Питере тоже. И, и в Питере, в Питере, да, Новосибирск хороший. А, хороший узор. Как бы мы приглашаем поступать в наши университеты. А вот… Uh, сравнить с чужими школьными задачами, мы всегда рады этому. Конечно, одно одно с ним, уровень задач да? у них равный, да, да, и да. Не только и... школьные экзамены, ну и олимпиады. Да и, да, и из всех стран, откуда нам шлют задачи, мы всех ждем в Россию, и... вот. Вот такие дела. Матковец, привет! Всем Спасибо, привет. Андрей. Спасибо, Алексей.